сегодняшнего дня начинается мой отдых в отеле Сфинкс. Сфинкс Резорт в Хургороде. Пять звезд. Вот такой номер довольно-таки нестандартной планировки. С балконом. Весь набор и чайный вода, и большие кровати зеркала и здесь конечно же хорошая сантехника все нормально душевая кабина прекрасно Балкон. Вот там шумит море. Далее. В отеле Сфинкс очень причудливая мебель. Вот такие кресла, как будто бы напоминают троны фараонов египетских. И везде вот круг, символ солнца, которому поклонялись древние египтяне. Богура, солнце. Орнамент на, на кроватях. Такой вечная жизнь. Минандр. Интересно, даже такая рукоятка, как печать фараона. На территории отеля Сфинкс вот такая вот аллея царей египетских обе стороны на ресторан, а ресторан в отеле тут. Такие обожествленные существа древними египтянами. Прекрасный вечер сегодня, теплый, пальмы недвижные. на черном небе, там вдали море. Вот мы смотрим под направлением к морю. Это наш отель. Сфинкс. Я на четвертом этаже. Оформление стены внешней, стены нашего отеля. Вот тут Нахамон и царица Мифертария. По сырой штукатурке такая резьба. И на противоположной стороне тоже. иероглифы и изображение царицы. Это праздник Рамадан в Египте Вот такие атрибуты этого праздника Символы изобилия Пуфики, столики с подносами Наш ресторан вид на отельную сторону отеля Вот Там море. Ой, какое прекрасное время, такой прекрасный отель. Колонны украшенные иероглифами и рук. В общем, все в таком египетском стиле. Все отвечает своему названию. Кингтут. Прекрасная кухня, прекрасные ритуалы и праздники. Рамадан был вчера. Это вечерние блюдо. Блюдо вечера. Первое блюдо от шефа рыба, как она называется, не знаю, очень вкусная.